Слав, ну у меня к вам такой вопрос. Вы очень давно с нами. Уже даже, наверное, больше, чем предполагалось. С восемнадцатого года. Ого, с восемнадцатого года. Сколько ну, уже. Да, с восемнадцатом году я у Александра Александровича проходил обучение. Круто, я помню это. А чем вообще занимаетесь? Принципе, по жизни. Я по жизни пенсионер на данном случае, в данном случае. Вячеслав, кстати, у нас уже стал пятилижды дедом. Я, кстати, вас еще раз поздравляю, мне вообще... Это, да, это невероятно, очень круто. Очень Спасибо, круто. да. Слушайте, вы, во-первых, приходили к нам летом в офис, мы с вами вообще очень уютно пообщались. Как э, начали взаимодействовать по 7 лап? Давно знаком с лап, поэтому и подключил. То есть вы уже ранее пользовались, просто я вижу, что вы решили еще пополнить депозит, да, то есть уже почти полюпали посмотрели как это работает результат говорит сам за себя потому что там ну, за сколько там за три месяца на депозите ну я его немножко как бы прибавил но все равно 4000 там с гаком ну, очень <с хороший с гаком. результат на самом деле я как бы не только на форусе сейчас торгую а торгую еще и акциями годовая прибыль 40 процентов годовых это считается ух ну, ну да в акциях. Да. Это, кстати, к вопросу о том, что некоторые говорят «да, я сто в день делаю, что вы там?» Да-да-да. Мне хотелось у вас подрисоваться за все семь лап, как у вас работает, да, три с половиной месяца, самый крутой момент. В один день было закрыто там, насколько я помню сейчас, три сделки общей суммы там порядка, чуть больше 1300 долларов. А, тысяча трехсот даже. Ничего себе. Да, спасибо вам большое, что поделились, потому что я недавно где-то комментарий прочитал, нам говорят, что о, актеров приглашают, они вам тут рассказывают, что они зарабатывают. Вот, а хотя это все... Из меня, из меня плохой актер. Да, мне кажется, абсолютно классные, живые люди, и мы просто в удовольствии сотрудничаем. Вот, и слава богу, все хорошо получается делать результат. Будем продолжать. Вот могу сказать следующее, что я просто замечал, э, даже не знаю, такой нюанс, наверное, да? Я имею в виду по CMLAB а по открытые позиции, по одной позиции там набежал профит порядка больше 100 долларов. Судя по графику, я бы, вот, честно говоря, закрыл бы эту позицию, но система почему-то ее не закрывает. И, в общем, таких э, как бы нюансов я замечал достаточно много, и если их... Позакрывать бы вручную, то депозит был, там, ну, наверное, процентов на 30 или на 40 был еще больше. Это, кстати, частый вопрос. Хочется Просто помочь, ну, да? Вот, да может, может быть, там, да, как-то надо да, чуть-чуть улучшить алгоритм. Это же, лучше. Этот запрос не единичный. Понятно, что люди видят какой-то вот текущий результат по позициям, и очень хочется их фиксануть и закрыть. И я вот сегодня расскажу, что... У нас ä, с понедельника выходит новое программное ядро SimLab 2.0, где мы эту функцию улучшили, допилили. И в формате вебинара расскажу, за счет чего это, собственно говоря, удалось сделать, да, какой параметр ключевой был улучшен, вот. Ну, чтобы не в формате наш нашего диалога, да, yeah. а прямо технически расскажу, что получилось сделать. Так что все будет... Еще Пятный, эффективней. Понятно, хорошо. Спасибо. Да, да спасибо да. большое. Спасибо да, большое, спасибо, что поделились опытом. Вот, всегда рады вас да. видеть. Удачи! Да. Удачи! Удачи! Забегайте вам, на кофе! До, до, до, до.